Вот наш дом, а это соседи. Вот что такое попадание прямое. Пидорасов белорусских, сука, которых мы будем ебашить нахуй ракетами тоже. Вот вам, ребятки, бля. Здесь были дома. Это мирные люди. Это чем надо въебать? Чем, сука, надо въебать, чтобы оставить такую хуйню? Глубина метров семь воронки. Глубина метров 7. Погибли люди. Дети.